Силу в кулак, ведь падать духом плохо Ведь даже кроха Спросил как-то, помнишь папу Какой скажи этот мир, работа, дом Зарплаты мужик всем надо Как из сказки Папа Карла Печаль, да ладно Это классика жанра А знаешь странно Вараши было время. Знаешь, странно, ворошит былое время, когда все было проще Я был в тебе уверен, ждал у подъезда ночь, Писал стихи украдкой, но ты осталась в прошлом Пыли лежит тетрадка Система жадна, ставит людь весь на колени Нам обещали гору злат, мы все прямо обомлели Пол сели, остальных вперед На все Мой рэп зажег, как он в сердцах руины пепелища Меня сейчас ищет госструктуры всего мира Я честный путь себе избрал Всевышний дай мне силы А знаешь странно, было и время, когда Но ты осталась в прошлом В пыли лежит тетрадка А знаешь, странно Ворошит былое время Когда все было проще Я был в тебе уверен Ждал у подъезда ночью Писал стихи украдкой Но ты осталась в прошлом В пыли лежит